повисеть и тогда вот так вот главное не доводить это до четвертование слово биохакинг так хорошо продается что в многообещающую обертку 150 лет плюс можно упаковать теперь все что угодно блин начни река тела Состояние на гвоздях обещают, что после 10-15 секунд можно забыть про врачей аптеки. Растяжка позвоночника на специальном тренажере ⁇ структурированная вода. Это шестивекторная вода, это 19векторная вода. Белая вода наполня... очищает клетку, а синяя вода наполняет энергией. Гидроплазму, так это называется, обнаружили ученые из Казахстана. Живая вода на рынке всего два года, но спектр действия такой, что странно, почему передовые научные издания до сих пор предательски молчат. Вода работает на всех планах, не только на физике, но и на уровне сознания. Убирает негативные программы и позволяет человеку раскрыть свои таланты. Мы настолько долго искали старение в клетке, настолько много уделяли старению в клетке, что совершенно не занимались местоядищным веществом. А ведь исследования показывают, что если мы старые клетки... Помещаем в новое межклеточное вещество. Это вот вещество, где клетки плавают. Клетки начинают омолаживаться. Пока же ничего лучше геропротекторов, чем здоровая еда и образ жизни, Минздравы мира не рекомендуют.